Классно здесь, а там курорт. А ну кеш! Атмосфера на поляне, она вообще отличается от всего Сочи. Очень круто, что на поляне строят вот такие дома. Блин, какой закат крутой. Вы садитесь на эту лавочку и наслаждайтесь вот такой вот атмосферой, природы, горами, снегом, всем. Душа как раз-таки именно в поляне, вот в этом поселке. Все живут здесь, а... Та часть более курортная. Есть такое ощущение, что все-таки цена здесь вырастет. Но примерно года через два. Он очень правильно и очень круто построен. За десятку вообще окна не ожидал. Видите, он говорит, это не окно, это дверь. Чуть-чуть испачканный лист, который сейчас в дальнейшем перекрасят. И он будет выглядеть замечательно. Всем привет, с вами снова Макс Репьев и вы на канале Репей Курортная недвижимость И сегодня мы едем смотреть новый апартаментный комплекс Красную поляну. А вы знаете, что совсем скоро открывается горнолыжный сезон и поляна заиграет новыми красками. Горнолыжников пона приезжает еще больше и многие поставят розу хутор, горки город и Газпром в альтернативу европейским курортам, потому что границы закрыты, господа. Поэтому недвижимость на Красной Поляне она всегда будет актуальна и всегда будет востребована. Ее можно будет рассмотреть по сдачу в аренду, под собственное пользование, либо под просто рост цены. И сегодня мы посмотрим с вами несколько комплексов, но ну а сначала насладимся потрясающей дорогой на Красную Поляну. Немножечко побьем кофейка в моем любимом заведении Булки в горах, а после этого уже займемся просмотром медвижкой. на поляну здесь 13 градусов а я зачем то подготовился и одел пуханчик атмосфера на поляне она вообще отличается от всего сочи потому что здесь живет совершенно другой контингент людей люди здесь более добрые они более беззаботные они любят гулять они вообще не от мира сего и ну, их даже нельзя назвать кайфушниками они просто такое ощущение как будто поняли смысл жизни и решили просто ей вот наслаждаться. Кайфовать от гор. Здесь вы вряд ли встретите каких-то конфликтных людей. Но здесь просто все на чили, на расслабоне, добрые, заботливые, помогающие, спортивные. И, в общем, разные ребята. Есть тебе что-нибудь добавить? А, да здесь, собственно, вообще другая атмосфера, сколько здесь не было. Я жил как-то... Раз здесь, но жил я в, в, в садке напротив горки города, и мне не понравилось тогда. Но сейчас, то есть с немножко другим уже мировоззрением, то есть может я там сам по себе подуспокоился, либо еще что-то, здесь вообще по-другому, чем в Сочи. И здесь свой релакс и своя атмосфера. Не знаю, мне теперь очень нравится. Если раньше мне было скучно, но раньше я был такой, ах, -а -а эй, там, тра-та-та, то сейчас... Я бы пошел. А знаешь, что я бы да. еще хотел на, добавить? На стоимость, конечно. А стоимость так, такая да. же, как в центре Сочи, как в Сириусе. То же самое примерно по деньгам -то. Но знаешь, что вот я недавно понял? А, раньше, когда только переехал в Сочи, я думал, круто жить в эстосадке Ну, типа там курорт, казино. Жил, не круто. Да. А сейчас я понимаю, что... Душа как раз-таки именно в поляне, вот в этом поселке. Здесь до горнолыжки нужно ехать, много куда нужно ехать, но комфорт душевный именно здесь, а там курорт. Это то же самое, как жить на первой береговой линии, вот это Эстосадок. садок То есть, когда вы только приезжаете сюда, конечно, блин, море вышел и окунулся. Здесь то же самое, вышел и пошел кататься. Но когда ты здесь поживешь, ты понимаешь, что не, ни хрена, классно здесь, а там курорт. А мы приехали в Булки. Все верно, за Круассаном. Подтверждаю. Вот мое любимое заведение, называется Булки в горах. Турчинская 63, это вот соседний дом, так что можете как-то ориентироваться. Жаль, что у ребят здесь нельзя сидеть на террасе. У них просто терраса с очень крутым видом на горы. Но за Круассанами сюда обязательно нужно заехать короче ребята сами да, сами классный. пекут круассаны вот так это вот не выглядят когда что приезжаешь не всегда у них все есть в наличии они вон сами готовят у них печечка стоит но самая большая магия здесь вот в этой террасе лавочки, которая закрыта в этой лавочке сидя на которую вообще ты черную пирамиду видишь и другую вон забор, там снег самая магия вот в этой лавочке ну да короче здесь всегда можно взять кофеек. можно взять очень крутые круассаны свежие там вот их прямо сейчас похоже из печи достают не достают блин а жаль вот и мы сейчас ответим. вы берете здесь кофеек берете круассаны они хрустят они прям крошатся на вас все вы садитесь на эту лавочку и наслаждайтесь вот такой вот атмосферой природой, горами снегом всем очень классное место. Я, в принципе, много про него говорю, поэтому, я думаю, для вас оно уже не впервой. Но вы запомните, да? Турчинского 63. Это соседний дом, это рядышком. Если вы думали, что мы вдвоем с Олегом приехали на поляну, то нет, господа, у нас подтягивается вся банда. Здесь Илюха, и там еще Саня, Рома и Андрюха. И Андрюха у нас будет хороводом сегодня. Да? Ведущий. Они у них всегда свежие, хрустящие. И всегда космический вид открывается. Сейчас, в общем, мы с ребятами здесь подкрепимся. Вообще, далеко не вся команда собралась. Кто-то поехал по своим делам. Ну, а мы выбрались, потому что объекты нужно изучать. Как Илюха говорит, все районы каждый должен знать. И мы этим, собственно, и занимаемся. Олег говорит, что мы приехали на поляну и навели здесь суету. То есть все размеренные и медленные. А с нами, говорит, суеты когда стало больше. Баланс Хотя, по сути, проехали 40 километров. Даже он по сане, видно, он даже жует, как быстро этот круассан. Андрей, у подписчиков есть к тебе вопрос. Да. Андрей, если вы не знаете, у нас занимается плотно поляной. Вот мы сейчас находимся в центре этой самой красной поляны, даже не в этой На улице Турчинского. Все верно. Я сказал, что Турчинского 63, это соседний адрес. Если, например, в теории, человек с нашего канала захочет купить вот такого формата дом в самом центре поляны. То есть дом сам по себе... Ну Ничего такой себе, стоит. да, практически. А, сколько будет стоить сие строение вместе с участком? Ну, в районе 35-40, наверное. Но тут больше земля уже решает, нежели, чем самостроение. Где-то ориентируемся вот 5 миллионов за сотку. Без дома, с домом. Ну, Где-то в районе 80. Мне почему-то кажется, что если я захочу купить такой вот дом, то это будет стоить в районе 45-50. Ну его еще найти надо. Ну да, здесь их еще и никто не продает. То есть это самый центр вообще Красной Поляны. А я вообще, господа, подписчикам только что сказал, что э, душа чувствуется именно в самом поселке Поляны. А Эстосадок – садок это как жить возле первой береговой линии. Вы со мной согласны? Конечно, тут все живут. Здесь рынки, магазины, также кафешки, всякие местные. Все друг друга знают. Все живут здесь, а та часть более курортная. Население спокойнее, машина. Там меньше. больше снимают, здесь больше так проживания пробок нету. Да, мне кажется, если сюда бы кто-то из вас переехал, каждый завел бы по Хаски еще. Да. Что да. на поляне все владеет Хаски. Да, Это да. какой-то мейнстрим здесь прям Мы сейчас поедем куда? Давай рассказывай. Новый апарт-комплекс на защитников Кавказа. Мы чуть ниже спускаемся, и прямо в эпицентре у нас там рядом остановка, серф кофе бар свои. Вот. Даже парковочка, ездить припарковаться. Uh -huh. То есть самый-самый эпицентр. Мы приехали сейчас, господа, посмотреть вот этот нет, вот дом нет, с зелеными надо. вставочками. Он достаточно красивый. А через дорогу-то посмотрите, какое произведение искусства вообще. Очень круто, что на поляне строят вот такие дома. Бревенчатые, очень эстетичные. Все из дерева. Все вот как-то максимально друг с другом вяжется. Горы, бревна максимальная эстетика вот именно за это я и люблю поляну здесь конечно еще есть смысл некие дома посносить но в поляне было сделано одно большое достижение во время олимпиады здесь сделали одинаковые заборы без разницы что у вас внутри главное что у вас одинаковые заборы тем самым создается единый стиль самого дома а дальше уже другая совсем атмосфера новый апарт комплекс на защитников кавказа название пока нет но будет у нас тут коммерция от столовка, столовка кстати популярная достаточная на поляне ну, да. Да. здесь получается парковочка да еще какая будет ну парковочка вряд ли там тротуар просто как вход заведения здесь у нас и коммерция вход. здесь будет закрытый вход именно в, в, в апартаменты, будет сидеть консьерж ага. и будет все дело сдаваться будет Управляющая компания 70 на 30 честные, не так что там еще 15 туда, 15 сюда, 7 на 3. Плитка очень крутая. Да. Такая хорошая. Да. но ну, выглядит это все эстетично. Окна хорошие стоят. Да. Панорамные. Есть, есть цокольный этаж. Все это будет сдаваться с ремонтом. Где-то еще с мебелью и техникой. Есть цокольный этаж. Первый и второй. Ну вот, собственно, апартамент. Сейчас вам скажу, что у нас. 32,3 метра за 12,920 Это все сдается в предчистовой или в чистовой? С ремонтом сдается. Что есть, будет полностью все укомплектовано? Да. Нет, только э, надо будет добавить сантехнику. Сантехнику, кухню, мебель, а так как бы сам ремонт будет готов. Ну, как видно уже. Здесь, я так понимаю, наверное, должна быть спальня, да? Да, да. Здесь санузел. Обратите внимание на потолки здесь. Да. Это я хотел сказать. Короче, я так понимаю, минус именно от цокольного этажа. Достаточно низкие потолки. Здесь, ну, где-то 2.20, наверное. Да, Думаю, что мы дальше пойдем посмотрим. Но, как бы, формат, тем не менее, имеет место быть. Но Андрюха говорит, что здесь есть еще что-то за десяточку. Вон там, вот, где-то в углу. Да, что-то недорогое. А это такие, типа, проходные террасы. Ну, здесь низкие потолки. Мы потом поднимемся с вами повыше. Но вид, вид, конечно, крутой. Сама атмосфера, Вон, видите, как облако застревает Хорошо выглядит Вот есть такой апартамент У нас получается 23,3 метра Так. За 10 820. Он я... при этом угловой, угловой. Конечный да. То есть да. здесь можно вот так вот, если что, продлить И можно. у тебя будет свой, типа, дворик небольшой 23,3 метра Господа, выглядит вот так Как вам вообще? То есть здесь Двуспальная кровать Какая-то зона кухни, санузел, выход, и при этом ты не смотришь куда-то в стену, ты не смотришь в дом. Ты смотришь, ну, выходишь, у тебя здесь снежные вершины, вершины, зелень. А ну, Илюха, ты же у нас эстет. Да. 23 метра, 23,8. За 10, сколько? 10,820. 10,820. 10 820. Ну да. Я уже, говорю сани, я говорю за десятку вообще окна не ожидал увидеть, а он говорит на коты не окно, это дверь. А вы понимаете, что это угловой этот и здесь можно реально отсечь и никто к тебе не будет ходить? Конечно. Не, серьезно. Ну мы понимаем. да. Но мы больше рассматриваем как вариант. Нет, для смотрите, Вот здесь ставишь и просто вот. Ешь. Это самый последний апартамент, здесь можно реально отсечь его просто а, и все. Он, он самый дешевый. Самый Интересный. дешевый. Интересно. Ну, терраса кайфовая, да. Ну да, и ты себя отсекаешь и ставишь здесь стул. Блин, камера не переделывается. Женушку нет. за ножку трогаешь, да, и... и... не только за ножку. За ручку еще можно. Ну, естественно. За волосы. погладить. Да, и смотришь вот туда вот на горы. Ну, короче, ладно, пойдемте наверх и посмотрим, что там. Ну, а вообще здесь вот такая атмосфера. Стоит приятное такое шале многоквартирное. Здесь что-то реконструируют. А, вообще сама по себе поляна, она, конечно, очень тесноватая в плане участков. То есть вы здесь не найдете каких-то раздольных полей огромных. Но и в Альпах то же самое. То есть вы также там не встретите каких-то больших просторов. Всего-всего. Здесь также. Слушай, мне на самом деле вот этот, ну, вот после того, тот мне понравился больше, этот хоть и дороже, но через тебя здесь будут все проходить. Всегда вообще. Туда, туда, туда Этот может быть там окна у него больше Но постоянно проходной двор Такое себе На второй этаж идем, правильно? Точнее на первый Мы были на цоколе, а сейчас идем на первый Ровно над этим апартом есть С нормальными потолками, с ремонтом С мебелью и с техникой 12 940 Здесь окно, здесь окно, здесь балкон Причем балкон Блин, а мы еще и не выйдем да? Балкон не входит в стоимость, он идет в подарок. Здесь еще его, правда, не доделали, но вид с балкона открывается вот такой. Сколько стоит? 12940 Здесь, кстати, высокие потолки, поэтому можно сделать спальню, вот это вот спальное место. Как очень много ребят делают в гринсейл-парке, можно сделать его сверху. Вот где ты сейчас стоишь, туда его увезти. Да. Либо где-нибудь здесь. Ну, короче, можно реализовать, поэтому 23 квадратных метра, они как бы небольшие, но, тем не менее, достаточно можно функционально обыграть. Сколько стоит, Андрюх? 12,940. Полная сумма в договоре, вот. сразу выходит на сделку. Это самый маленький, ну ладно, не самый маленький. Ну, 20 метров, да, плюс балкон. Сколько стоит? За 10 452. При этом здесь высокие потолки, вот тут точно можно реализовать себе какой-нибудь второй этажик. И Самый есть дом. еще балкон. Правда, сейчас здесь темновато, потому что леса строительные стоят. Санузел вот еще здесь есть. И вид вот такой же открывается. Ну, блин, полная сумма в договоре. Это, конечно, хорошо. Нет. А есть что-нибудь побольше, Андрей? Побольше, так то внизу А то есть все остальные такие же? 25 метров. То есть минимальная цена, назови, пожалуйста, сколько на сегодняшний день вообще? 10-400. А максимально? 14 И при этом апартаменты все идут с ремонта с мебелью с техникой, и можно их будет сдавать в длительное управление 30 на 70 Да, но они не все с мебелью и техникой, они идут с ремонтом. Каких-то они уже идут с мебелью и техникой, а где-то надо будет самому докупать. Акционное это когда ремонт мебели и техника, там по определенной с мебель. Это будет просто. Кстати, сейчас скажу вам. Этот будет у нас как раз с ремонта мебелью и техникой 13452, 24 метра. Ну, здесь, конечно, скос вот этот, ну, такой себе, вот сам здесь еще такой видит. Короче, с этим комплексом мы разобрались, двигаемся дальше. В принципе, ну, каждый здесь апарт смотреть не особо интересно. Единственное, можем пойти посмотреть, как вид открывается на другую сторону. Так, здесь уже, господа, кладут плитку. И отсюда, с балкона, у нас откроется вид на горы. Причем достаточно обширный. Не, вот просто... такой вид просто пушка. И как вы понимаете, если здесь дом, то здесь ничего не построят. Короче, с этим комплексом мы разобрались. Двигаемся дальше по нашему маршрутному пути. по Поводырь, веди нас, пожалуйста. Поехали. Значит, следующий объект, на который мы приехали это апартаментный комплекс Сан Пик. Это бывшая гостиница, которую выкупил наш местный сочинский застройщик. И планирует здесь реализовать свой огромный план по освоению территории между Поляной и Эстосадком. Здесь будут бассейны, здесь будет набережная. Но пока мы видим вот такого рода апартаменты. Еще будет мост через реку Мзымту. А тут, кстати, вокзал находится, чтобы вы знали. Он прям вот. Прямой мост до вокзала, чтобы людям спокойно было переходить Короче, место на самом деле ну такое прикольное, пока оно еще не обузданное, но тем не менее потенциал у него есть. Мы сейчас будем с вами смотреть номера, но перед этим я бы хотел рассказать. Вот именно с этой части, наверное, очень хорошо видно, где мы находимся. Вот сам по себе вокзал Красной Поляны, и мы находимся через речку от него. Здесь ребят, планируют сделать набережную, и там у них будет территория, где будет располагаться бассейн, ночной клуб. В этом корпусе, где мы стоим, ресторан. Большая закрытая территория, кстати, на которую можно заехать и с основной дороги на Красную Поляну, и самой Красной Поляны. Здесь администрация строит какое-то небольшое здание. ну, Судя по основанию, оно не будет высоким. Здесь у нас расположились трамплины, а вот там вот за поворотом уже расположился эстосадок. садок На сегодняшний день цены здесь начинаются от 580 тысяч за квадратный метр. Минимальная цена за апартамент это будет 12,5 миллионов. Я сейчас покажу вам примерный их формат. И максимальная цена будет 35 миллионов рублей. Отсюда, господа, можно смотреть, как восходит луна над горами. Вот она, я думаю, что ее сейчас хорошо видно. Наблюдать снежные вершины и просто кайфовать от происходящего. Апартаменты есть большие, начинаются они от 8. 18 квадратных метров заканчивается 65 квадратными метрами сейчас я вам покажу здесь какой-нибудь открытый чтобы вы понимали у нас ребята всегда когда находят какую-то хорошую локацию начинают фоткаться вы просто посмотрите отвернулся в сторону вид на горы взял в общем все чтобы красиво сейчас к себе в Инстаграм, там подписчики ему лайки будут ставить олег тоже туда же да я вам просто покажу сейчас формат апартаментов как они выглядят, они все будут с ремонтом это изначально, я вам повторюсь Бывший отель, который ребята выкупили И сейчас его перестраивают, переделывают Раньше, если вы вдруг здесь были, вы могли снять спокойно апартаменты К сожалению, я не могу вам показать апартаменты Именно конкретной площади, которые здесь представлены. Например, вот это 39 квадратных метров И, как вы понимаете, это изначально был бывший отель Поэтому здесь есть ремонт, но его все равно переделывают Окна, вот такие вот слайд-конструкции То есть чпок, открыл, вышел, у тебя здесь собственный балкон вот так это выглядит, виды, космос И еще закат, блин, какой закат крутой Жаль, что вы не видите сейчас это все в нормальных пропорциях, как видит человеческий глаз Но, тем не менее, знаете, что выглядит это потрясающе Вот апарт, то есть, я так понимаю, он планируется в спальню, вот здесь вот, в отдельную И можно еще какую-нибудь перегородочку поставить, но здесь вот есть электрика То есть, по сути, здесь, я так понимаю, раньше стояла тумба такая с телеком Потому что там вот антенна еще выведена. И как-то это все разграничивалось. Там была кухня, может быть, может быть, зал. И здесь вот был еще санузел. Нифига санузел, так-то тоже не маленький. Хорошего размера. Вот, это, господа, вообще 35 квадратных метров. И все это с балконами. Изначально идет, продается все вместе с балконами. По-сочински, как у нас и принято. Еще раз повторю, что площади начинается от 18 квадратов. Заканчивается 62 квадратными метрами При этом это все будет позиционироваться Как четырехзвездочный отель Управление еще пока не зашло Но также вы здесь можете в доверительное управление Все это дело прикупить Территория выглядит вот так Пока она еще не совсем казистная Но можно посмотреть это как на чуть-чуть Испачканный лист Который сейчас в дальнейшем перекрасят И он будет выглядеть замечательно Кстати вот в этом доме где мы стоим Здесь у нас находится ресторан Там будет парковка я сейчас дойду еще вам до макета, покажу, как это все должно выглядеть. А это, господа, маленький апартамент. Здесь санузел, вот так он выглядит, и здесь основная зона, где вы сможете поставить какую-то кровать. Ну естественно, за вас ее поставят, потому что застройщик и предыдущие проекты укомплектовывал полностью мебель. И эти укомплектуют. То есть, конкретно такая рабочая лошадка, рядом с вокзалом. Вот она. Здесь еще мозг будет такой туда идти. Поэтому, в принципе, местная инфраструктурная хорошая. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, что цена начинается от 580 тысяч за квадрат и заканчивается 735 тысячами. А я только что задал вопрос, будет ли соединяться вот эта вот набережная с тротуарами в дальнейшем. Пока вопрос стоит, может быть они доведут тротуары, может быть нет. Но пока что единственная проблема именно этого комплекса в том, что он как бы близко, но добраться тяжело, но ребята здесь поставят трансфер. То есть это все уже в проекте есть, трансфер будет. Будет собственный подогреваемый бассейн, кальянная, какая-то еще концертная площадка и еще что-то, в общем, много чего. Я пришел. Ой, -ой, Ой, Олег, сколько тебе лет? 32. Красавчик, дай пятюню. Я так не буду фоткаться, но я пришел сюда, господа, чтобы сфоткаться. И, пожалуйста, сделайте мне хорошую фоточку, чтобы я сейчас что-нибудь написал, пост какой-нибудь в инстаграме. Меня заставили повернуться в ту сторону, я не хотел. И где что будет находиться. Там примерно можно понять, но я думаю, что пометил. А горы, горы. Видел на контрасте как горы? Вообще как выглядит вся поляна, посмотри. К сожалению, на камере у тебя это, это все... Я... Это... Люди поймут, это когда они приедут пап. сюда, они это сами все своими глазами увидят. Вообще, величие гор здесь, конечно, очень хорошо ощущается. В общем, у ребят здесь выкуплено два участка. То, где сейчас находятся вот эти строения и соседний участок вон тот, где они планируют реализовать весь свой творческий потенциал. Но вот в этом корпусе у нас стоит макет, и я сейчас вам его покажу. Мои сокоманднички меня бросили, понимаете, да? Поэтому я сейчас буду отдуваться за них одних. Очень прикольно, что освещение запитано солнечных батарей правда к ним же еще идут провода почему-то но видимо для резерва или еще как-то Но атмосфера здесь конечно величественная только вот один вид на горы чего стоит да? очень красиво это все выглядит так нам вот сюда и мы сейчас с вами посмотрим макет вот так господа вам выглядит Здесь стоит 5 корпусов. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Точнее, раз, два, три, четыре, пять. И вот тут вот сейчас расположился забор. Вокзал Красной Поляной. И вот этот мост ребята планируют реализовать. А вот на этой части будет реализован какой-то концертный зал небольшой. Здесь будет бассейн, кальян, бар, ночной клуб. И еще какие-то павильончики со всем-всем-всем. То есть вся вот эта территория будет функционировать. И вот здесь вот ребята еще делают набережную. Есть такое ощущение, что все-таки цена здесь вырастет, но примерно года через два. То есть на сегодняшний день это все стоит там порядка 580, но в дальнейшем это подорожает, мне кажется, процентов на 30. Луна какая потрясающая. Блин, ну камера, конечно, вообще не передает эти все размеры. Она сейчас реально вот такая, а тут она вот такая маленькая. Вот. Тайфовое место. Все это можно рассмотреть либо для инвестирования, либо для сдачи в аренду, либо для себя. Если любите кататься, хотите закрытую территорию и инфраструктурную наполненность вон там вот. Но ну, вы должны понимать, что это все будет не так прям быстро. Но тем не менее будет. И вы здесь покупаете уже готовое строение, которое сейчас просто вам сделают хорошо и отдадут его в пользование. То есть будет нормальный ремонт, будет нормальная отделка, будут нормальные места в общем пользования, ресепшн. Доверительное управление настроит и все, юзайте сколько влезет. Господа, с этим объектом мы заканчиваем. Сейчас, я надеюсь, все-таки мы успеем посмотреть еще один. Ну, тут просто рядышком. Это квартирник в Эдельвейсе, правильно мы едем, Андрюх? Да, да. Ну, когда поляна зажигается, выглядит она, конечно, очень красиво. Здесь хорошая иллюминация. Я надеюсь, может быть, мы какие-то еще моментики сейчас с вами зацепим. А к Новому году она выглядит еще мы оказались с вами в жилом комплексе Эдельвейс и крайний раз, когда я здесь был, здесь было сдано только три этажа. А на сегодняшний день, господа, его ввели полностью и он очень правильно и очень круто построен. Здесь вот реально сделано для людей. Здесь есть подземная парковка, хороший дворик, небольшая парковочка, огороженная территория, приятные виды, рядом озеро, то есть все выглядит прям хорошо. И мы сейчас посмотрим квартиру с вами. А так как у нас формат бложика, мы же вам показываем вообще все, что происходит. В общем, мы пришли сюда и не можем взять ключи, потому что мы звоним человеку, а у человека автоответчик. Да. И э, у Андрея есть видос. 31,6 квадратных метров за 11 миллионов 60 тысяч рублей. Также зонируется в однокомнатную квартиру. Закатная сторона, очень красивые закаты, по вечерам можно наблюдать в этой квартире, также газ, также ипотеки, также статус квартира и очень крутые видовые характеристики. Квартира такой планировки и такого плана осталась одна, ждет своего хозяина расскажи вкратце, где мы находимся, что интересного в комплексе есть, почему он крутой и так далее. Ну, это квартирник, во-первых. Вот. Есть паркинг, есть лифт, есть придомовая территория, детская площадка. То есть, отличное место для жизни. Вот. Хорошая, качественная отделка подъездов. Вот. И сам гад, что ипотека проходит. И газ есть еще, между прочим, зимой топится вообще самое оно. Ну. Почему вообще приехали смотреть именно эту квартиру сюда? Потому что они по адекватной цене остались у нас по 31 квадрату, по 30 метров, даже 33 метра есть. И цена там 10, сколько там, 11 500, 12, 12 500. То есть по поляне это вообще отличное приложение. Правда черновые, но вот есть одна видовая классная на озеро. Эдельвейс вот. на самом деле такой комплекс, который реально именно для ПМЖ. То есть здесь тихо, спокойно, рядом лес, озера, нет какой-то излишней суеты. И вы можете кайфовать с видом на озеро, можете выйти. Здесь все на самом деле очень близко, но при этом немножко так в уединении. И при этом квартиры все с балконами. Все с балконами. Причем они все хорошие планировки, там и 31 метр и так далее. Ну а сам по себе Эдельвейс, ну чтобы вы понимали, Андрюха просто вставит видео. А здесь выглядит он вот так. То есть это, конечно же, не люкс подъезда, но тем не менее... Для Сочи вообще в порядке себе, ничего. По всем, конечно, российским меркам это ну такое. Господа, вы увидели только что видос по Эдельвейсу. Бывает такое, что мы не можем попасть в нужные нам площади, но я думаю, что вам понравилось. Вообще, я думаю, что вам понравился весь наш видос про поляну. Но знаете, что все предложения есть у нас не в голове, а есть они у нас на сайте Репей Про. Вы можете туда перейти и посмотреть что интересного у нас есть. Повыбирать, но если что-то не найдете, то лучше позвоните, потому что там может чего-то не быть. С вами был Макс Репьев и вся наша команда, которая сейчас отправляется назад в Сочи. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.